В связи с перебоями поставок боеприпасов, просторы Баттлфилда заволок туман уныния. Повальная печалька, дизентерия и всего три порножурнала на 20 миллионов игроков привели к участившимся приступам психоза и массовой истерии, что нередко приводило к внезапным, добровольно-принудительным отключениям от сервера. В попытке приподнять боевой дух игроков были повсеместно развернуты волонтерские пункты по выдаче антидепрессантов и любых других спиртосодержащих. Мир Баттлфилда стал миром очередей. Со временем были развернуты пункты записи в волонтерские пункты. Мир менялся. Открывались пункты по набору в пункты записи в волонтерские пункты. Материя зацикливалась в пунктах. Мир очередей стал миром пунктов. Ну а что еще делать-то? А дальше пункты, пункты, пункты. Но как только первый дирижабль снабжения замаячил на горизонте, все моментально забили на пункты и дружно взяли его на абордаж. В первые же минуты захвата корабля весь ром был утилизирован правильным путем. А что было дальше, никто и не помнит. Известно лишь то, что новоявленные пираты с детским восторгом сожгли гордую птицу вместе со всеми пунктами. Оставшиеся же на борту тонны боекомплекта добавили немного красок в закат, превратив все в незабываемый праздник. Мир пунктов стал миром Баттлфилда. А теперь давайте обсудим миф про каски. Ну, знаете, их иногда одевают любители острых ощущений. Наши волонтеры подбили некоторые статистические циферки и пришли к выводу, что особо умные додумываются надевать защиту даже в тех случаях, когда она вряд ли сможет спасти хотя бы от чего-то, Но ну, может быть для облегчения идентификации тушки, или того от разрабов требуют, чтобы в реале хомяки массово не вымирали. Ведь согласитесь, что невозможно полноценно насладиться шикарным видом, открывающимся во время падения в этом неудобном чехле для головы, да и ветер патлы не потреплят. Но кто-то может возразить, мол, шлем все-таки может спасти жизнь при падении. На что сурикаты выдадут свое экспертное мнение и со стопроцентной уверенностью заявят, что да, в принципе спасает. Но как показывают наглядные испытания в GTA, не особо. И на этом пока все. На связи был старший руководитель молодежной группы волонтеров по сбору груздей, трансмутации их в радости и выпеканию из них чернично-радостных круассанов для всей имперской йоба-ярмарки. Ну и, конечно же, раскуривание мифов на канале Йоба Геймер. Любите сурикатов, ставьте лайк, ну или дизлайк тут уж вам решать. Смотрите наши архивы и ждите новых серий. В микрофон хрипел Александр Медведев. Пока!